Всем привет дорогие друзья, с вами как всегда Белыч и сегодня мы поговорим об одной из самых дорогих плат на чипсете X570 в топе от компании SROC. это SROC X570 Creator. Чем она примечательна, что в ней интересного, каких результатов на ней можно достичь, в общем все как и обычно. Итак, поехали. Из Recreator, как и все платы данной линейки, поставляется вот в такой вот коробке цвета ультрамарин. Плата имеет достаточно небольшую по меркам своей цены комплектацию, включающую в себя Wi-Fi антенну, SLI мостик и разные гайды и инструкции. Также есть один кабель-переходник с DisplayPort на Mini DisplayPort и позже вы узнаете для чего. В отличие от многих конкурентов, плата выполнена не в стандарт ATX формате, а просто в стандартном ATX, что несколько повышает ее совместимость с корпусами. И начнем мы ее рассмотрение самого важного аспекта, а именно системы питания Она тут очень хорошая, управляет ей контроллер AR35201, хорошо нам знакомый, ибо чаще всего применяется в дорогих платах топового сегмента Он тут работает в режиме 6 2, то есть 6 каналов на процессор, 2 на System чип. Также есть 6 даблеров AR3599, итого мы получаем 12 реальных фаз питания со сдвигом сигнала на процессор и 2 на все остальное, точнее на System чип. Chip. Мосфеты тут стоят AR3555 на 60 ампер каждый, как на нижнем, так и на верхнем плече. Как итог, конкурентов у данной платы по системам питания немного, но если рассматривать исключительно платы в формате ATX, то конкурентов всего 3. Это Aorus Master с его 14-фазным контроллером и также две платы от MSI, а именно MSI Unify и MSI Ace, которые имеют в целом аналогичную по всем компонентам систему питания VRM. Однако, как вы можете заметить, Creator стоит значительно дороже, даже дороже мастера, и возникает вполне понятный вопрос, почему же? Так что давайте продолжим изучение платы, и я думаю, что в процессе мы найдем ответы на данный вопрос тоже. Но пока вернемся к системе питания. Она охлаждается двумя массивными радиаторами с достаточно интересным профилем, которые соединены тепловой трубкой. Также радиаторы присутствуют на всех М2 накопителях. Один из М2 разъемов на 110 мм имеет свой собственный радиатор, ну а второй тоже на 110 делит радиатор с радиатором чипсет, и как у 99% других плат на чипсете X570, чипсетный радиатор срока имеет вентилятор. Ибо чипсет достаточно горячий. Вентилятор это отдельная тема. При включении он шумел, причем не шумел, а издавал какой-то ультразвук, причем очень противный. Устранить его удалось, опустив скорость чипсетного вентилятора до 10%, то есть где-то до 600-700 оборотов в минуту. При этом не могу сказать что что-то страшное стало с температурами чипсета. Они в любом случае были до 80 градусов, но ну, а если есть какой-никакой продув корпуса, то температуры колеблятся в районе 70 градусов, что просто отлично. Зачем ставить высокоскоростные вертушки, для меня лично загадка, ибо хороший продув корпуса вообще исключает потребность в охлаждении чипсета, ну или на худой конец можно было сделать какой-то большой монструозный обычный радиатор. Что же до м 2 разъемов, то они тут поддерживают работу в Gen 4 на 4 за счет той самой поддержки PCI-Express 4.0, что обеспечивает несколько более высокие скорости, если ваш накопитель их поддерживает, опять-таки. Однако работают все эти новые скоростные режимы только если воткнут процессор Ryzen третьего поколения. Кроме этого, для подключения накопителей на плате есть 8 SATA апортов из которых 4 можно использовать для создания RAID массива. 0, 1 или 10. Также плата имеет три разъема PCI-Express X16. Они также поддерживают PCI-Express 4.0, но тоже только с новыми процессорами. Имеется у них поддержка SLI, Crossfire, однако, как и обычно, только в режиме 8 на 8. По краю же платы разместилось тоже много чего интересного. Есть одна колодка USB 2.0, что как по мне мало, ибо порой требуется хотя бы две, а лучше три, для подключения питания водянок, разного рода картридеров и хабов. К счастью, есть две колодки USB 3.2 первого поколения, одна сбоку, другая снизу платы. И также USB 3.2 второго поколения для подключения USB Type-C на передней панели корпуса. Данную колодку, слава богу, разместили чуть выше разъемов PCI Express X16, и она не будет перекрываться видеокартой. В правом нижнем углу платы имеются также органы управления для построения открытого стенда, а именно экран посткодов, кнопка включения, кнопка кнопка перезагрузки и кнопка сброса биоса ClearArtsMos, что достаточно хорошо и за это мы действительно ставим плюсик. Помимо этого плата оснащена пятью разъемами под вентиляторы, что для платы такого уровня маловато, хотелось бы 7 или даже более, но в принципе этого достаточно, чтобы построить свою систему. И также она оснащена двумя разъемами под подсветку, одним адресным и одним обычным, что также по меркам стоимости ее немного. А вот на задней панели материнки все дорого-богато и очень насыщенным. Вкратце есть кнопка для BIOS Flashback, две антенны для Wi-Fi и Bluetooth, старичок PC пополам, HDMI, DisplayPort, 6 разъемов USB 3.2 первого поколения и 2 USB Type-C, два выхода под сеть и стандартные разъемы под звук. Но на всем этом стоит заострить внимание поподробнее. BIOS Flashback будет крайне полезен вам при выходе четвертого го поколения Ryzen дабы без проблем обновить биос платы без использования самого процессора. Wi-Fi тут шестого поколения, самое быстрое из тех, что устанавливают на платы, что тоже очень хорошо. Bluetooth тоже самый последний, пятого поколения. Один из разъемов под сеть это 10 гигабитная сеть Aquantia. Мы ее уже упоминали, когда рассматривали плату на чипсети X299 той же самой линейки Creator. Она нужна для ну очень быстрого интернета, которого зачастую у нас в городах и нету. Что же касается USB Type-C, то это не просто Type-C, а полноценные Thunderbolt разъемы. И во многом именно из-за них плата стоит так дорого, ибо отдельные платы Thunderbolt обходятся в районе обычно 70-100 долларов минимум. Да, друзья, многим из вас такое добро и даром-то не нужно. Я тоже раньше думал, что Thunderbolt в целом не нужны, но это на самом деле не совсем так. Их используют, например, для подключения вот таких вот внешних звуковых карт и разных других устройств для профессиональной работы со звуком. Наверняка есть и другие применения, так что если вы их используете, то пишите в комментариях, будет на самом деле интересно послушать. Ну а поскольку плата позиционирует себя как креатор, то есть создатель контента, то наличие таких разъемов на ней вполне оправдано. В линейке плат на X570 поддержку Thunderbolt с коробки имеют на самом деле только три платы и все они принадлежат и сроку. Это Creator, Aqua и Phantom Gaming ATX TB3. Да, у других вендоров есть платы с разъемами для подключения внешних плат Thunderbolt, но это не одно и то же. И встроенная плата, куда компания Компактней, удобней, не занимает места в корпусе и самое важное, ее не надо покупать отдельно. Также можно подключить вашу видеокарту через дисплейпорт к материнке и затем от материнки уже подключить монитор с поддержкой USB Type-C. Опять-таки через тот самый Thunderbolt. Многие творческие люди, которые используют такие мониторы, допустим с макбуками, явно оценят данную возможность подключения к ним и основного ПК с помощью одного и того же кабеля. Это все понятно и вполне кому-то может пригодиться, хотя и не часто. Однако на плате есть разъем, смысла в котором нет, как по мне, вообще. Это вот такой вот дополнительный разъем DisplayPort 1.2. К нему можно подключить тот самый кабель, идущий в комплекте, дабы соединить с его помощью видеокарту, имеющую разъем Mini DisplayPort. И затем уже подключить к плате монитор опять-таки через Type-C. Причем поддерживается только карты сроков, у которых есть этот чертов мини-дисплейпорт. Зачем было все это делать, я не знаю, ибо сценариев использования у всего этого еще меньше, чем у всего того, что мы перечислили до этого. Да и то место, которое занял дисплейпорт, можно было использовать, дабы воткнуть, например, больше разъемов под вентиляторы. Короче, вот это совсем уже перебор. Ну да ладно, с внешним видом вроде бы покончили, давайте зреть в корень. Я испытывал данную плату с процессором 2600X, который мне любезно дал один из подписчиков Руслан, за что ему большое спасибо, ибо у меня нынче дефицит рязанских працов. Итак, для начала расскажу пару слов про BIOS. Тут он стандартный, сроковский, то есть все настройки присутствуют, за исключением, как и обычно, управления частотой VRM и работой фаз. Процессор отработал в целом хорошо, удалось разогнать его до 450 по всем ядрам при напряжении 1.35. 4.2 брал, но для стабильности нужно было напряжение свыше 1.37. А при таком напряжении система воздушного охлаждения, в моем случае Noctua D15S, не справлялась и температуры росли выше 90 градусов. Насиловать чужой процессор желания у меня не было, да и 50 или 100 дополнительных МГц. Погода бы не сделали. Но выше 4250 2600X разогнать даже теоретически почти невозможно. К материнке при этом вопросов у меня никаких не возникло. Все отработало штатно, как по маслу, и сам разгон длился буквально, наверное, в течение часа чего не скажешь про память покупая материнки на x570 и используя их со старыми процессорами вы должны помнить две веселых вещи первое ограничения по максимальному разгону вызванные контроллером процессора никуда не деваются и разгон памяти с райзеном второго поколения выше 3400 или 3533 становятся очень сложной задачей даже на лучших образцах материнок и даже с очень прямыми руками и это все при том что производитель заявляет поддержку частот до 3600 МГц спиннакл ридж. Вторая вещь, многие производители почти не тестируют память на материнках с использованием старых процессоров, то же самое мы видим у срока вот лист совместимости протестированной памяти с третьим поколением, а вот со вторым, в общем выводы я думаю налицо, так что будьте осторожны. Мой комплект на 3200 МГц, 4 модуля по 8 от компании G-Skill, линейка Trident Z Neo на чипах Hynek Sedai столкнулся со всеми этими проблемами. Да, на XMP он запустился без проблем, но память ни в какую не хотела брать частоту выше 3400. А на 3400 была очень сильно нестабильна, с десятками разных вариантов настроек я так и не смог добиться какого-то стабильного результата. Причем я использовал разные биосы от версии 1.7 до 2.1, поэтому я решил не вымораживать себе мозг, тем более, что от этого теста ничего бы не поменялось и поиграться с таймингами, в результате удалось опустить их и значительно повысить скорости, несколько снизить задержку без как такового роста частот. Вот как-то так, друзья, вот такие вот результаты получились, то есть память в принципе должна работать, должна работать нормально, но с процессорами третьего поколения. Со вторым поколением или с первым вы скорее всего столкнетесь с определенными проблемами. Подводя итог, что я могу сказать? Из плюсов платы я, наверное, отмечу, во-первых, хорошую систему питания и систему охлаждения VRM. Также стоит отметить и их хорошую компонентную базу. Второй плюс это отсутствие проблем с разгоном процессора. То есть действительно все прошло как по маслу, никаких существенных косяков я здесь не заметил. Третье это наличие полноценных Thunderbolt разъемов из коробки. Многим может быть полезно. Четвертое наличие высокоскоростных интернет соединений, а именно Aquantia на 10 гигабит и Wi-Fi шестого поколения. Это все тоже плюсы. Два длинных 110 мм М2 разъема с радиаторами это тоже хорошо. Ну и напоследок наличие органов управления, то есть кнопок включения, сброса биоса на самой плате может быть кому-то полезно, если вы решите сделать открытый стенд или что-то типа того. Из минусов. Специфичность. Некоторые функции, тот же самый Thunderbolt, нужны лишь ограниченному числу людей. При этом ценник, даже если учесть, что на плате есть этот самый Thunderbolt, достаточно сильно завышен. Стоит она 38 тысяч, хотя я бы сказал, что цена ей около 30-32 максимум. Что касается памяти, то она протестирована только под новые процессоры. То есть QL-лист для старых процессоров очень скудный. Может быть и ни к чему тестировать со старичками, но все же. Ну и напоследок вентилятор чипсета. Он шумный, даже не просто шумный, он издает противный писк. То есть шум был бы не так даже, наверное, заметен и не так слышен. Поэтому он требует жесткого ограничения скорости вращения. Но как по мне, это нехорошо. Уж лучше бы убрали его совсем. Вот как-то так, друзья, у нас креатор найти проблематично, ибо уж слишком специфичная диковинка. Да и денег у народа сейчас не так много, я это и сам понимаю, поэтому в описании я оставлю ссылки на ряд материнских плат на чипсети их 570 которые я считаю оптимальными с точки зрения цены качества и также систем питания. Их я сортировал по убыванию цены, все ссылки в достаточно распространенном магазине сети link у него есть филиалы почти во всех крупных городах, так что заглядывайте, посмотрите, сравните цены на товары и если что-то приглянется, то конечно же покупайте. Также у магазина есть сайт, можете сделать заказ через него и забрать из пункта выдачи заказов или заказать доставку, что нынче тоже актуально. А с вами, как всегда, был Билыч. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, жмите лайки, жмите колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Всем удачи и до новых встреч.